Так, друзья, показываю вам гостиницу Модер. 5 звездки Мерри находится на второй линии. Значит, смотрите, гостиница, в принципе, среднего уровня. Сейчас вам все покажу, все детали по этой гостинице в этом видео. Итак, вот у нас лобби гостиницы Модер. 5 звезд. Высокий ресепшен гостиницы Модер. В целом все ухожено чистенько все есть вот такой вот лифт в гостинице МДР. для того чтобы вам конечно же было комфортно подниматься в ваши номера в холле работает естественно кондиционер то есть приятно здесь находиться как только выходишь из гостиницы на территории вообще там неважно гостиницы либо территорию города кемер сразу чувствуется уже в жарах несмотря на то что сегодня у нас 13 мая 2019 года температура в кемере в самом ну реально ощущается вот эта вот вся жара то есть учитывайте этот момент когда вы выбираете гостиницу в самом городе кемер друзья номер гостиниц модер категория стандарт такие вот интересные какой-то шкафчик с полочками такими вот неглубокими я не знаю что тут можно вложить но он есть так, и, и полноценный нормальный шкаф сейф есть сейф бесплатный но депозит 10 долларов за ключ дальше у нас здесь Естественно, кровать range bed есть сапа но сафа не используется для спального места то есть сюда ставится доп кровать телевизор естественно есть мини-бар мини-бар пополняется двумя водичками так выходим на балкон здесь полноценный балкон друзья кроме того есть номера с неполноценными балконами то есть французский балкон друзья вот чуть чуть дальше вот эти номера видите как бы совсем балкона может сказать нет есть дверь на балкон но балкона самого нет и показываю санузел гостиницы Модер. санузел небольшой но и не самый маленький из тех что всех я видел В принципе есть косметика все необходимое для того чтобы принять душ помыться фен есть так здесь у нас ванная ванная у нас без душевой кабинки. есть вот такая вот шторка друзья показываем территорию гостиницы мдр 5 звезд кемере собственно говоря вот это вот то что есть бассейн и есть вся территория данной гостиницы значит смотрите в принципе большинство номеров которые выходят на бассейн вот так это все выглядит кроме того имеют очень красивый вид на вот эту вот гору В бассейне есть значит маленький такой вот отделенный участок для деток там где будет гораздо ну то есть там будет мелкое все в этом бассейне то есть детки ваши смогут поплавать есть получается бассейн для взрослых но территории можно сказать у гостиницы нету в принципе опять для того чтобы отдохнуть в кимере нужно это понимать что почти все гостиницы обладают очень очень маленькими компактными территориями Вся остальная информация, друзья, в принципе, у вас будет в этом видео. Нам сотрудник Gastrelation гостиницы рассказал, где находится пляж. Информацию по номерному фонду, по питанию, по Wi-Fi. Так что, друзья, смотрите это видео. Напишите, кстати, в комментариях, кто отдыхал в этой гостинице, как здесь питанием, потому что, собственно говоря, по питанию, конечно же, мы не можем вам показать информацию полноценную. Естественно, здесь его всего достаточно, но какое разнообразие блюд, какое качество блюд, какое качество алкоголя, друзья, напишите в комментариях под этим видео. Я думаю, всем будет полезно, чтобы все понимали ситуацию с этой гостиницей Мадер 5 звезд в Кимере. Отель у нас 5 звезд также у нас получается находится есть 280 номеров из них получается у нас делятся как на эконом-класс, на стандарт-класс, есть с видом на бассейн, с видом на горы, то есть это все делится. также у нас получается есть снэк-бар, который находится возле бара, у нас есть она идет как не снэк-бар, идет как закусочная, кондитерская а, также что еще у нас? Фитнес, спа-центр. Спа-центр там получается код бесплатный. Единственное, там человек, если получает какие-либо услуги, то за это уже идет отдельная дополнительная плата. Ну, а, номера получается у нас 35 метров квадратов. В минимаре предоставляют только воду. А также у нас получается в отеле <coughs> имеется аликарт-ресторан, у человека всего лишь 5 долларов. Там основное блюдо это рыбное блюдо, морепродукты, креветки, салат, десерт и так далее. А в отеле а, неделю, три дня, это во вторник, в четверг и в субботу проводят а, именно дискотеку. То есть аниматоры проводят сами дискотеку у нас в отеле. На открытом нет, не на открытой площадке, у нас есть специальное помещение, А да. есть, есть какая-то музыка анимация. или что-то? Нет, анимация вообще у нас каждый день. Анимация каждый день. В пятницу у нас, получается, турецкая ночь. Единственная просто дискотека у нас в неделю три дня. Wi-Fi как у вас? Wi-Fi у нас, получается, функционирует только в лобби, в ресторане и на бассейне. Wi-Fi подключается без пароля. Номера, к сожалению, Вайпа не функционирует. Даже за плату? Да, даже за плату. Максимальное размещение в санкете? 2 плюс 2, 2 плюс 7. Инжелы, Или 3 плюс 1, или 2 плюс 2. 3 плюс 1, Смотрите, допустим, трое взрослых плюс один спит, а ребенок там предоставляется специальная детская кроватка. Ну это до двух лет, инфант, да? То есть baby girl. Да. То есть и взрослым полноценно, так, например, French и э, дом кровать или сапа, или раскладушка, что у вас Экстра кровать. Экстра полноценная да. и бэйби Да. А если два плюс 2, то один ребенок все равно спит с родителями. 2 плюс 2, да. Там получается кто-то желает, допустим, у нас две кроватки. Только допустим с родителями не спит. То есть мы в любом случае предоставляем. Мы не можем людей заставить и сказать им о том, что нет, у вас один ребенок будет спать с вами, мы вам предоставим только одну детскую кровать. Такого у нас детская кроватка у меня не полноценная, дополнительная кровать, а как манеж Да. <говор> Но если пять лет, то можно экстра кровать предоставить. Насчет этого Экстра, я так все. Он да? Если вы желаете, если вы желаете, мы можем сейчас как раз, да, если у вас больше вопросов нет, мы можем пройти и посмотреть. Пляшем. Пляж, получается, у нас 450-500 метров, находится к пешочкам минут 10. Вообще у нас предоставляется трансфер, трансфер ездит в час один раз. С восьми? С 8 утра до пяти вечера а, я извиняюсь полчаса раз туда и обратно мейва да? чай, да. Там получается Дажды. на пляже предоставляют, есть мини-бар, там предоставляют чай, кофе, напитки. Алкогольные напитки в баре не предоставляют на пляже. Зонтики, шезлонги и по лазям бесплатно. Да, все, да, конечно. А территориально э, какие отели там на первой линии, чтобы мы уже понимали, где территориальный пляж? Да. Там, получается, не отели. У нас а, именно от Медера есть Робертс кафе. Робертс кафе это получается uh -huh. Медеровский пляж, там Медеровские шезлонги, кафе Медеровское, и 15% скидка на самое блюдо. То есть он на самом пляже находится? Он на самом пляже, угу. да, То да, есть. есть ориентир Робертс-кафе? Да. Но это за Мариной, туда же Нет, нет, нет. Это не доходя до Марины. Получается, первый поворот направо, проходите через Мунлайк-парк, проходите через Мунлайк-парк, там будет уже Робертс-кафе. Еще раз скажите, пожалуйста, стоп дринс на в баре на пляже есть, а перекусы. Снимки, да, также там есть, чтобы перекусить, там именно предоставляют сэндвичи, бутерброды в дневное время, если кто не желает приходить сюда на обед. А в какое время там работает перекус? Так перекус там работает с двенадцати до 4. Чайный набор номер есть. Нет, чайный набор номер нету. Шей чай, фалан и шмек, так и есть вопросы? Нет. Если у вас вопросов нет, тогда пойдемте номер по сам. Шаяна поразум. Сейф да, у нас предоставляется бесплатно. Единственное, а? необходимо будет поставить депозит в размере 10 долларов, а потом уже какое-то вы, при выезде мы возвращаемся. А депозит